Сегодня мы расскажем, как построить по-настоящему теплый дом, используя набирающую популярность в скандинавских странах технологию. Для этого мы будем использовать инновационное решение – комбинацию каменной ваты и теплоизоляции «ПИР». Кинские каркасные дома сейчас очень популярны. Традиционно, утепление таких домов состоит из основного утепления каменной ваты, расположенной между каркасными стойками, и перекрестного утепления толщиной 45-50 мм каменной ваты, расположенного по стойкам каркаса, внутри дома. При этом, пленка пароизоляции находится между основным утеплением и перекрестным. В этом доме мы решили использовать набирающую популярность в скандинавских странах технологию утепления каркасных стен. А именно, между стойками каркаса мы применяем каменную вату, а в качестве перекрестного утепления мы решили использовать плиты Logic PIR от TechnoNICOL. Благодаря комбинированной теплоизоляции мы, во-первых, улучшаем энергоэффективность дома, используя пир-плиты с рекордно низкой теплопроводностью. Во-вторых, мы исключаем мостики холода, которые возникают между стойками каркаса, и бруском, который используется во время перекрестного утепления каменной ватой. В-третьих, благодаря фольгированной обкладке пир мы исключаем необходимость использования дополнительной пароизоляции. Также необходимо отметить, что пир это безопасный для человека материал, что безусловно важно при внутреннем утеплении дома. Поговорим про монтаж пир плит. Для удобства стыковки плит существует L-Кромка. L-Кромка представляет собой отформованные торцы, позволяющие создать непрерывный теплоизоляционный контур без мостиков холода. Для лучшей герметичности стыки плит обрабатываются клей-пеной Logic Peer и проклеиваются специально алюминиевой лентой. Чтобы надежно зафиксировать плиты, используются бруски для фиксации брусков используем подходящие под основание саморезы. Сами бруски создают зазор, позволяющий аккуратно монтировать между ними инженерные системы. В качестве финишной отделки стен можно использовать гипсокартон или другие материалы. Работы по утеплению в доме завершены. Благодаря качественному комбинированному утеплению комфортный микроклимат в доме будет сохраняться в любое время года.